Добрый день, уважаемые друзья. Мы в рамках ОСИ встречались, по-моему, в марте этого года, то есть уже больше, чем полгода, прошло семь месяцев. Говорили о возможности и необходимости поддержки тех, кто собирается работать активно, в том числе и осуществлять бизнес-проекты в интернете. Нужно отметить, и вы это, наверное, знаете лучше, чем кто-либо другой, что у нас самое большое количество пользователей сети в Европе самые быстрые темпы по освоению сети в мире. Мы входим в пятерку стран по объему торговли через интернет. Именно вот эти возможности, которые постоянно расширяются, и побудили и меня и моих коллег подумать о том, чтобы поддержать тех, кто хочет намерен работать в этой сфере. Я знаю, что... Проведена большая работа по созданию самого фонда по поддержке стартапов в интернете. Он уже приобрел солидные очертания, поднабрал туда из различных источников 6 миллиардов рублей. В общем, для старта не так уж и плохо, хотя, наверное, если посмотреть на все предложения, будет и 60 миллиардов мало. Но вот в этом как раз и состоит суть проблемы на сегодняшний день в том, чтобы отбор был объективным, прозрачным, и чтобы административное и финансовое сопровождение этих проектов, которые вы презентуете, чтобы оно было таким же прозрачным, эффективным и демократичным, собственно говоря, так же, как и работа в сети в целом. Поэтому давайте мы не будем… Откладывать в долгий ящик, и прямо перейдем к тому, ради чего собрались. Вы знаете, что мне хотелось бы сказать в завершении. Ну, разумеется, я желаю вам успехов всем, и тем, кто еще будет входить в эту общую работу. Мне очень приятно отметить, что то, ради чего мы задумывали, этот фонд, вот это все реализуется. И по форме, и по содержанию. Я, я уже сказал в начале, хочу это повторить. Если потребуется, если вы увидите, что объемы расширяются и есть необходимость расширить и финансовую поддержку, мы источники найдем. Это как раз тот случай, это сфера деятельности, на, на которую средств, во всем случае, в том объеме, на который на который сейчас выделяются, не жалко, потому что вам удается не только найти интересные решения, но и выйти на самые востребованные темы и в экономике, и в социальной сфере. И если нам удастся вместе с вами, и с теми, кто придет еще сюда в эту систему, на, вот, широко и на среднем, и на, вот, скажем, муниципальном уровне внедрять эти технологии, то я рассчитываю на то, что эффективность решения задач, а их очень много в стране, она в разы... Поднимется. Большое вам спасибо. Всё хорошо.